Коллеги, доброе утро. Мы начинаем нашу пресс-конференцию. Пресс-конференция основателя научно-социального движения на вайшин И сегодня же у нас презентация книги о революционных разработках отечественных изобретателей. Иван Бондаренко, известный украинский ученый-изобретатель. Сегодня наши спикеры это Иван Бондаренко, руководитель проекта, изобретатель Виктория Никольская, ассистент. Юрий Журавлев, декан механико-технологического факультета Харьковского национального университета строительства и архитектуры, профессор, кандидат технических наук. Мария Качуманова, ассистент кафедры общей химии Харьковского национального университета строительства архитектуры, и кандидат технических наук. Вера Прохорова, заведующая отделом научно-информационного обеспечения инновационных процессов Харьковской государственной научной библиотеки имени Короленко. Олег Орехов, советник мира по вопросам молодежной политики и сокоординатор школы лидеров мост. Доброе утро всем, пожалуйста, вам Иван Викторий Скотт. Спасибо. Это не ты. Это Робити. Інноваційний підхід в процесі матеріально-технічної та методологічної модернізації регіонів країни, що розвивається, є найважливішим чинником встановлення та динамічного розвитку конкурентноспроможної держави. Однак, за розвитком інновацій, Україна знаходиться на 95-му місці у світі серед 184 країн. Это показник інноваційної активности, однозначно является стримовым фактором в решении різних региональных проблем инфраструктурного, экологического, технологического и другого характера. Однією из основных причин такой ситуации является неэффективный инновационный менеджмент. Роками спостерегается отсутствие координации и цели работы интеллектуального ресурса регионов, что перешкоджает формирование единого набора конкретных практических заданий для покращення того, чем в жилом месте, области, а в нас это так все эти государства. Благодаричный практичный опыт э, работы с популяризацией и науково практических проектов в Украине указывает на низкую практичность большинства разработок очень а их численности и высокую науково теоретическую подготовки. Это вызывает децентрализацию общественной и науково-практичной деятельности социально активных мерз населения. Неозгодженность практичних потреб регионов для реализации потенциала науково технічної творчості, активного интеллектуального ресурса призводить до кризи та неэффективности процесу модернизации страны. Але, я думаю, вы будете що что мы все хотим и мы гидны жить в кращій стране, в кращей умовах, Жить в процветающей, в высокорозвисленной стране с прекрасными, приятными экологическими формами, с социальным социальными стандартами. Жить в стране, где хочется расти детей и можно быть уверены в их будущем. Однако для достижения этого желающего результата необходимо сформировать конкретизированные цели. Цель развития регионов Украины, шляхом создания креативных проектов для решения неизвестных проблем в разных точках страны. Такой подход поможет сконцентрировать творческие стабильности социально активных маугольцев, и студент, студентов украинских высших на четвертых заходов та просто не байдужок сами увеличиваются шансы на практичную реализацию инноваций. Консолидация творческого потенциала общества ДГПД это важнейший шлях к нашого нашего життя уже завтра. Саме тому нас, был разработан разработанный проект науково-социального руху Innovation 482 Рух незалежного и инновационному развитию украинского общества. Но мы можем очень хорошо говорить о проблемах и ждать до решения наших проблем. Але команда считает иначе. Возможно все. Нужно лишь правильно использовать наши ресурсы, которых нас очень-очень много. Так что ж пропонує проект Innovation 482? Наш основной. Принцип работы поляга у створения умов оптимального объединения трех не важнейших складов. Конкретизованные технические проблемы регионов Украины, сконцентрированные возможности науково-творческого потенциала населения Украины и финансовые возможности приватного и государственного инвестирования в реализацию лично-инновационных проектов. Отже, миссия группы Розвиток та технічна модернізація регіонів України шляхом створення та підтримки інноваційних проєктів для вирішення найактуальніших проблем суспільства. Мета проєкту – це на перший рік роботи – створити креативні проєкти для вирішення найактуальніших технічних проблем Харківського регіону та забезпечити механізми їх реалізації. Заданнями проєкту є Виявити регіональні проблеми суспільного життя Концентрувати творчість і вистість соціально активних науковців, студентів українських вищих навчальних закладів та просто непайдужих громадян. Створити єдиний потік інноваційних рішень для вирішення актуальних потреб країни. Популяризація науково-технічної творчості, підвищення престижності наукової діяльності серед школярів, студентів, аспірантів для підвищення інтелектуального потенціалу нового покоління виховців у різних галузах. Забезпечити практичну реализацию витчизняных инноваций. Формула успешного функционирования инициативы четко прописывает основные стадии работы, механизмы консультации реальных практичних проблем страны и реализации интеллектуального потенциала ее жителей. Это такие кроки, как конкретизация региональных технических проблем, не и громадский инновационный инженер, маркетингова упаковка інноваційного проєкту, приватне інвестування в інноваційні проєкти, реалізація проєкту для вирішення регіональної проблеми, та, як наслідок, розвиток регіону і таких інвестицій на місця. Учасниками накомуналкового соціального руху зможе стати практично кожен: від школяра і студента до громадського діяча і вчера. Я вважаю, що всі знайду своє місце оновлення страны, которую мы так очень хотим. Проект Innovation 482 – это реальный шанс для каждого из нас взять участие в країни страны и проведення п'яти основных этапов реализации. Первый этап очень простой – это интерактивный онлайн-форум. Проведение построкового сукраинского опитывания с метею выявления наиболее проблем того или другого -то, -то региона. Каждый житель Украины, за допомогою к інтернет интернет зможе сможет рассказать про свою проблему. Это будут разные сферы, как экология, энергетика, сельское господарство, транспорт, медицина и Проведення проведение широкой информационной кампании среди высших и аграрных организаций Харькова, Дніпропетровська, Одеси, Одессы, Винницы, Полтавы, а также активных членов украинского общества. Другой этап. Это уже будет конкурс. Паралельная опроба и публикация результатов, проведенного будут в облике нового обликновения. В интернете будет открыто интерактивное голосование и формирование рейтинга актуальных региональных проблем. Это будет двадцатка наиболее проблем в населенных України. в Украине. Третий этап будет уже конкурс в проекте. Оголошення до проведення тримісячного конкурсу інноваційних проєктів, спрямованих на креативне рішення ТОП-20 проблем. Залучення спеціалістів, візів, підприємств та громадських організацій України з метою формування експертної комісії для кваліфікованого оцінювання конкурсних проєктів в різних областях науки і техніки, відбиток кращих проєктів. На четвертом этапе мы проведем подсумковую конференцию презентацию кращих инновационных проектов. Проведение заходу в формате уже традиционной, відкрити международной выставкой конференции и винахидниц Министерства УКОТЕЧФЕСТ. Пятый этап – это конкурс-тендер на реализацию кращих-кращих инновационных проектов. Представление кращих проектов для их реализации в регионах университетных проблемах. Залучение государственных органов по навчанию, бизнес структур громадских организаций для реализации кращих проектов на местах их призначения и на дальнейшую область регионов ФИФИ. Взяти участь в курсе в просто. Для пожару достаточно заповнити одну из наших простых интерактивных анкет-реестраций, которые я вам сейчас продемонстрирую. Саме так виглядая онлайн форм, на якому кожен может зайти, та рассказать про свою проблему. Только там нужно зарегистрироваться. Так, потрібно вести прозвище, имя, также вашу контактную информацию и проблему описать. Также еще одна є Это уже для участников проекта. Это саме если вы, как вы видите ви себя в проекте, возможно, вы ви вынахивник, эксперт. И это, я думаю, будет также актуальна уже анкета. Поэтому, мы видим, это все очень просто. Все, вважающие, могут ее заполнить. Кроме того, науково-социальный рух всегда открыт для диалога, пропозиций и співпраций. Отже, проект являет собой бездруговую альтернативную платформу романтического решения реальных и актуальных проблем украинских регионов, шляхом спрямования и развития творческого потенциала Украины. Центром, центром этого проекта по правоставлению интеллектуальности и интеллектуальности Украины – это наше место в Истахаре. Mm -hmm. Дякую. дякую. Uh, Юрий Журавлев, пожалуйста, вам слово. Уважаемые коллеги, мы здесь вместе с моей полной Качимановой представляем Харьковский национальный университет строительства и архитектуры. Первое, что мне хотелось бы заметить, что я крайне удивлен тем, что только наш университет принимает участие в сегодняшнем, очень чем достойном мероприятии, но я это связываю просто с неким сказать, информационным недостатком, что ли, но... Надеюсь, что мы участвуем в этом проекте, его исправим вместе с организаторами, поднимем на ноги всех кого можно поднять в этом случае. Что бы я хотел сказать, вот присутствие нашего университета на сегодняшнем мероприятии я рассматриваю как некую декларацию о намерениях. То есть мы чрезвычайно признательны. Ивана Бондаренко, э, организатором вот этого проекта, который, надеюсь, э, мы запустим сегодняшний пресс конференции в жизнь и будем работать над его осуществлением. Э, дело в том, что вот, э, мне представляется вот этот проект у э, неким, так сказать, локомотивом, что но ну, если образно говорить которому нужно прицеплять паровозик эти вагончики. И этот поезд будет делать остановочки, может быть, на территории нашего региона. Мы будем оттуда выходить, с этих вагончиков, и, как все эти гостапы Бендера, разбрасывать облигации, сигнации или что-то в виде наших инноваций, с тем, чтобы придать им жизнь. Вот правильно было сказано передо мной, Правда, эта информация за 2012-2013 год, что Украина занимает 95-е место в мире по инновациям среди 184 стран. Это положение, на мой взгляд, надо исправлять. В чем сложности? Вот многие считают, что Украина конкурентоспособна на рынке инноваций исключительно в нескольких сферах. Опять же, тот же 2013 год. 11 миллионов участников из 50 стран мира приняли участие в соревнованиях по информационной технологии. Соревнования назывались Brainbench 2013. Значит, ну, Украина из 50 стран мира заняла в этом соревновании второе место, уступив только США. Тогда как Германия, Израиль и Канада даже не попали в число первые, первых 10 команд. Это говорит о большом потенциале. Но ну, я считаю, что мы, участвуя в этом проекте, надеемся, покажем, что не только айтишники могут выглядеть конкурентоспособными на рынке инноваций. Вот На мой взгляд, у нас в стране много. Ну, есть определенная структура, которая занимается инновацией. Это и Министерство и науки это Национальная Академия Наук. Но видно сейчас такой момент. момент Ученые принимают закон о науковой и науковой технической деятельности, который вносит большие коррективы в состояние науки. Освитяне а год назад приняли закон про высшего свиту, и сейчас на утверждение, на рассмотрение закон про освиту. В эти законы, после того, как они будут приняты, будут проходить достаточно непростой, наверное, длительный этап, как сейчас говорят, имплементации. Это займет время. И вот мне создалось впечатление, что у нас этого времени не так уж много. И вот этот проект мне напоминает ситуацию с чем-то связ... ну, по аналогии вот ото, которое сейчас происходит. Ведь многое в вопросе связанном с, ну, с отражением агрессии с вот, антифлексийской операцией происходило благодаря тому, что народ поднялся на защиту страны. Мощнейшее волонтерское движение, которое на первом этапе помогло армии. А потом, очевидно, включается государство. Вот и мне сейчас кажется, что вот этот проект, который мы сегодня презентуем, это некое, я бы так назвал, инновационное волонтерство. Вот надо его запустить, показать, что проект действует. Надо преодолеть вот эту серую зону, тоже из сегодняшних реальных серая зона, между создателями инноваций. Смею вас заверить, что в Харькове, в Харьковском регионе, с его мощнейшим научным и техническим потенциалом очень много создателей инноваций, очень много людей предлагают новые идеи. Но между как бы, генераторами идей и потребителями идей существует серая зона, в которую. То, то есть, стороны пустой, значит, пытаются взаимно проникнуть в этого процесса, но вот, не освоено это сразу. Вот, мне кажется, что наша задача, задача этого проекта, я уже его называю нашей задачей, потому что в 2015 году наш университет активно включился во второй тех техфест, и из 15 финальных разработок, которые презентованы вот, в книге, которая лежит, лежит возвивано, из э, 15 работ 7 инновационных разработок нашего университета. Мы о книге еще поговорим немного позже. Да, спасибо. Ну я, может быть, да, заключенную да, книжечку, но не буду занимать. Угу. Значит, э, вот поэтому э, мне кажется, что все бывает вовремя. И вот этот проект, он, по-моему, тоже появился вовремя. В то время, когда госструктурам пока не до, ну, смею, может быть, взять какую-то смелость, может быть, я в чем-то не прав, но ну, не до инноваций, для них есть целый ряд других серьезнейших вещей. Вот такие общественные инициативы являются теми разточками, которые позволят нам в этой ситуации исправить наше ну, не совсем приличное 95 место и хотя бы на уровень Турции Уже которая заняла 47 место а там смотришь глядишь может быть мы и выйдем на уровень Финляндии спасибо ну, я хотел бы может быть передать слово да, да, нашим коллегам молодым ученым которые непосредственно ну, что являются yep. вот теми самыми инноваторами, которых мы хотим привлечь в этот проект. Mm -hmm. Мария пожалуйста. Спасибо большое за слово. Действительно, это так. Мы работаем давно с различными научными проблемами, мы постоянно стараемся так сказать, не отставать, ходить в ногу со временем. И наши разработки, они не просто разработки, каких-то журналов, и все. Эти разработки действительно имеют большой вес. Их можно внедрить. Они апробированы э, по многим направлениям. То есть они представлялись и на выставках, и э, естественно, все защищены контентами и так далее. Э, что я хотела сказать. Вот в прошлом году, когда мы поучаствовали в печ э, нам следом за Удалось еще, так сказать, представить все наши разработки на краш-тесте. Вы, я думаю, знаете, что это такое. Краш-тест — это привлечение зарубежных менеджеров, экономистов и так далее. То есть людей, которые представляют, так сказать, уровень инновационной технологии, которую предлагают. Так вот, наши разработки, они заняли достойное место, они вызвали интерес, большой интерес. И э, как бы для них непонятно до сих пор, почему у нас нет никакого движения. Так вот, действительно, проект, который предложил Ваня, он поможет нам э, передать это действительно в, ну так сказать, в лицо, я надеюсь, вот. так сказать, в наши проблемы инвесторов, говоря, быть, мы их все-таки как-нибудь дозацепим. Очень бы хотелось было доверить. Очень бы хотелось, чтобы они обратили внимание, обратили не только инвестора, но и, э, собственно, наши верхушки. я имею в виду мэрию, областные советы и так далее, чтобы это было поддержано еще и с высокой позиций, которую мы, так сказать, еще очень Спасибо. Спасибо. Олег, я вам по, Там включу. участвовал как общественный деятель, помогал его проектам. Сейчас, надеюсь, на новом уровне смогу помогать. Этот проект важен, как по мне, по трем основным причинам. Первое, это то, что очень много уже говорилось, это инновации. Действительно, не так много сейчас каких-то серьезных научных проектов. Все понимают, что это время, это ресурсы, которого, которого зачастую нет. Но... Иван сейчас стал локомотивом этого, и я уверен, что он сможет привлечь к этому инвестиции и внимание общественности. Поэтому это крайне важно. Второе, почему хочется поддержать этот проект, он всеукраинский. Это тоже крайне важно. Для города Харькова нельзя замыкаться в себе, надо сотрудничать с другими регионами, развиваться я вот вчера приехал из Киева, где уже общался с представителями Ивана Франковского университета, немного рассказывал им про проект, и они готовы поддерживать интеллектуально, готовы сотрудничать. То есть это крайне важно, чтобы мы будем налаживать сотрудничество. Ну и третий крайне важный факт, это, конечно, личность самого Ивана, которых может максимально вдохновить людей, вдохновить молодежь, я думаю, привлечь внимание. Хотелось бы дать такой посыл и журналистам, и себе самому мы должны являться какими-то ретрансляторами этого проекта, максимально о нем рассказывать, привлекать сюда кого возможно. Лично я, мы будем помогать максимально волонтерами из нашей школы, будем помогать какими-то дизайнерскими вещами, где мы можем. Ну и также будем привлекать большой бизнес, большие инвестиции, обращать на это внимание городских, областных властей. Спасибо. Спасибо большое. И слово Ерикова Коровоец. Заведующая дело научно информационного обеспечения информационный процесс Афганистанской государственной научной библиотеки. Это Да, ну, здесь нет. Нет, может Я бы это не королевская библиотека. Да. Я бы сказал, что это не королевская Я приветствую вас от лица библиотеки научной библиотеки имени Короленко, и, и, который ведет работу в Центр информационной поддержки и Главная задача этого центра как раз и совпала с целями а, те, а, этого проекта, который а, презентовал Иван в прошлом году. Это был второй а, фестиваль научно-технического творчества Укрпэджфест. Mm -hmm. Первый был проведен в Донецке. И мы, в общем-то, уже были знакомы с Иваном а, после первого а, фестиваля. Поскольку Иван участвовал в конкурсе, ежегодном конкурсе, который проводит Центр информационной поддержки и изобретательства совместно с Харьковским областным советом изобретателей и рационализаторов, это ежегодный конкурс, и Иван со своими изобретениями подавал работы на наш конкурс, где получил грамоту, и мы заочно вот уже были знакомы с Иваном. Когда он предложил, обратился к нам за помощью поддержать его проект и провести этот финальный этап презентацию инновационных проектов в нашей библиотеке. Мы, конечно, с радостью согласились, поскольку, я вам сказала, задачи наши, в общем-то, и цели совпадали. Вот в мае прошлого этого года и состоялся этот конкурс. Огромную работу проделал Иван до того, его проект существовал в онлайн, в связи с тем, что здоровье Ивана не позволяло общаться с коллегами-изобретателями. В онлайн это его среда, он нашел очень много. Мы помогали, конечно, тоже распространить эту информацию в сетях. И, и уже в мае состоялись презентации слушания лучших, Проекта. Это был праздник. Иван нашел и не только нашел еще, чтобы сделать это. действительно это фестивали, праздником, нашел артистов, которые украсили этот проект, в этом тоже мы ему помогали. И в общем-то все удалось. Нашел даже и спонсоров, которые поблагодарили и отметили лучшие изобретения, и э, многие из э, первые места, э, все кто занял первые места, они э, были награждены какими-то памятными подарками. В общем-то, я думаю, что Ивану все удается. Его творческая, креативная натура. Э, я не сомневаюсь, что в следующий проект э, все, все получится. И э, Укртэчфест, который будет уже теперь в этом проекте четвертым этапом, я думаю, мы будем сотрудничать и дальше с Иваном, и э, он также пройдет в библиотеки Короленко. Э, в этом сборнике представлены, мы подготовили его сначала в электронном режиме, э, он есть э, в сети, э, на сайте нашей библиотеки, вы можете с ним более подробно познакомиться, но... Э, Опять-таки, благодарность огромная Ивану, потому что в библиотеке не было средств издать этот указатель, сборник материалов, вернее. Иван нашел спонсоров, и благодаря ему, вот мы видим такой красивый, красиво оформленный сборник, спонсором указателя, сборника материалов, явился, явилась общественная организация «Мир». Огромная благодарность коллегам, которые поддержали Ивана. В презентации лучших проектов принимали самые различные изобретатели. Это были и изобретатели из физико-технического института. Они презентовали свою инновационную, инновационный проект по очищению воды. Очень много, как уже было сказано, работ было по строительству университета строительства и архитектуры, самые различные здесь разработки, здесь их поспорники 4 представлено, много изобретений было по медицине, два из них получили первые места, Это, я хотела бы с гордостью отметить общество и мастерс, которые изготавливают протезы для Воинов АТО, вот они выиграли тендер, и их изобретения здесь присутствует. Ну, это в основном и сельское хозяйство. Два проекта здесь выиграли также первые места, которые заняли не первые места, но из этих 15 представленных проектов. Это были работы из Таврийского университета, Мелитополя что вот самые-самые различные проекты в различных отраслях, и сельское хозяйство, и медицина, и строительство, и экологические проблемы. Я думаю, что этот проект будет таким же самым разнообразным, который поможет решить самые больные проблемы в нашем обществе. И это и экология, и строительство, также и медицина. В общем-то, я думаю, что это будет достойное продолжение этого проекта, и мы рады принимать в нем участие. Спасибо, спасибо большое коллеги, вопросы. Можно, Можно, одна вопрос. Можно, одна вопрос. Можно, одна лично, Можно, одна вопрос. Можно, одна вопрос. Можно, одна он Можно, одна книги Не у меня Спасибо. Давайте еще по поводу книги, вы говорите, о сфере медицины сельского хозяйства. Что это вообще за проект? Потому что мы говорим в целом о важности этих проектов. Детали, что, что они собой представляют вообще? Да, да, да. Ну, которые вы представляете. Ну, да. я не технически работаю, поэтому я... Давай, Таня, Да, пожалуйста, Марина. Ну, дело в том, что там представлены проекты, которые действительно жизненно необходимы для нашей страны и для нашего то есть в плане медицины там затронуты проблемы инвалидности детей и так далее. То есть, опять же, протезирование военных, протезирование детей, собственно, достаточно так, актуальные, актуальные проблемы. проблемы. В плане строительства наш гос предложил много разработок. Значит, одни из них направлены на. Как бы, ну, во-первых, материалы. Мы предложили свои новые разработки по материалам, по построительным, которые являются защитными, защитными, от коррозии, от воздействия вибраций, от пожаров, да. Вот, смотрите, настойки для реставрации и усиления кирпичных кладок сооружений, зданий и так далее. Кроме того, кафедрой нашего вуза было предложено оборудование для ускорения, э, так скажем, процессов строительства. То есть вот то, что вот сейчас, в данный момент необходимо, потому что у нас достаточно большой участок страны сейчас разрушен. И его надо будет как-то восстанавливать. То есть, э, наш вуз предлагает разработки, которые помогут это все дело, э, так сказать, вскоре. То есть это автоматизировано, это полностью готовые бери You think it's <laughs> easy Раз Мы уже обсуждали с Иваном, конкретные действия будут возникать в мере необходимости. То есть мы обладаем каким-то ресурсами молодежи, которая готова отвлекаться. То есть если это нужны волонтеры для проведения мероприятия, мы даем волонтеров. Если нужны контакты, будут спонсоров, мы тоже будем с этим помогать. То есть наш проект, он очень такой всеми У нас сейчас порядка 700 участников было в этом сезоне. Есть уже контакты, мы работаем более полутора года, более 500 экспертов, с которыми мы сотрудничали, бизнесмены. И, конечно, по мере необходимости все наши контакты будут максимально наполнены на то, чтобы помочь человеку реализовать этот проект. Угу. Вообще, в целом, вы ознакомливались с книгами, какие-то особенно нужны, может быть, заинтересовали проекты Честно говоря, я ознакомлен с проектом, но я, скажем так, как совсем ученый узкая специализированная меня интересует этот проект в первую очередь как развитие инноваций в городе я понимаю что это крайне актуально и крайне важно без этого дальнейшее движение знаете вот в экологии есть такой момент любая экосистема она не может существовать без какого-то одного компонента так вот и наша страна она не сможет существовать гармонично без, без развития всех компонентов и наука – это крайне важный компонент здоровой системы страны. Ну вот вы какие инновации видите, прежде всего, необходимые в городе, как люди, которые... Пожалуй, ну, в городе это развитие инфраструктуры. Мы видим ряд проблем, которые надо решать. Это и дороги, и строительство, и канализация. Ну, то есть мы все понимаем, что у нас есть ряд коммунальных проблем, которые все время возникают. Их надо все время решать. И всем абсолютно очевидно, что инноваций в целом ну, не хватает в этих сферах. Есть тысячи решений, которые нам нужны. Это умные светофоры, это правильное разграничение дорог. То есть какие-то шаги в этом плане делаются, но вот без таких инноваций невозможно будет развиваться дальше. И будет классно, если это будут наши инновации, которые нам придется не из Европы покупать, чтобы мы смогли поставлять это на экспорт, эти инновации. Mm -hmm. Спасибо, вопрос есть? Можно я с места до... Договор... Да, пожалуйста. Раз у нас вот такой разговор идет. Вот инноваций, на мой взгляд, у нас достаточное количество. Вот первое, что хотелось бы, вот, я бы думал, с чего начать в том числе этот проект, может быть, надо подумать, как-то создать какой-то простой, с дружеским пользовательским интерфейсом, информационный портал вот этих самых инноваций. Я могу себе представить, что, возможно, потребители инноваций не знают о том, что какие-то инновации уже существуют, а создатели инноваций, Часто бьются головой об стенку, как бы предлагая кому. Вот я знаю, в ХИРе наши коллеги сделали прекрасный информационный портал, связанный с системами управления качеством высшего образования в разных вузах. Вузов очень много. На первом, первым вопросом сейчас для высшей осветы, будет, так сказать, то, что каждый вуз должен будет подтвердить право на свое существование наличием вот такой вот задокументированной, объявленной, объявленной и выставленной на всеобщее обозрение вот в этом самом портале своей внутренней системы обеспечения качества. Вот и, и родители, и ученики, будущие студенты, они могут спокойно войти в этот портал. Значит, войти на сайт представительства любого вуза, прочитать как бы, декларацию обеспечения этого качества и понять, что ему делать. Точно так же вот, было бы интересно, на мой взгляд, создать такой информационный портал и для инновационных технологий. Я не знаю, может быть он есть, но я, по крайней мере, до сих пор его не находил. То есть раньше эту функцию выполняли разного рода реферативные журналы в Советском Союзе. Я давно занимаюсь изобретательством, инновациями. Причем мы должны понимать, что инновация это не просто некое изобретение. Это новация, за которую потребитель проголосовал кошельком. Вот он купил изобретение. И стало это изобретение инновацией. Только тогда. Я помню было время, когда японцы за 10 долларов покупали в вне иглы была такая в Советском Союзе структура, Всесоюзный научный экспертизный институт государственной патентной экспертизы. Они покупали за 10 долларов, как мы называли, черные углы, то есть отказные заявки на авторские свидетельства. нам отказали. И это не, они покупали это, и этим пользовались, и потом вот они выручили. У нас тоже есть масса таких но заявок, наверняка, и идей. Вот если бы был такой форум, на котором можно было обмениваться, структурированный форум по отраслям знаний, может быть, по отраслям промышленности, ну для этого вот наши информационные технологии, которые занимают второе место как бы, в мире по конкурентоспособности, вот должны бы подняться. И это было, на мой взгляд, если бы в рамках этого проекта участники проекта занялись создание такого портала, вот это было бы очень, очень полезно, на мой взгляд. А главное, mm -hmm. наверное, еще обязательно условие, чтобы э, чиновники, которые находятся ну, в э, были обязаны захоронить mm -hmm. нас и Нет, этим, да, не да, помогать да. воплощать. Да. Ну, тут ну, да. возникает следующий, следующий вопрос. В Советском Союзе э, надо много забирать хорошего из того, что было в Советском Союзе. Вот, например, Почему, на мой взгляд, э, э, потребители, потенциальные потребители инноваций, их не потребляют? Создается впечатление, что им невыгодно этим заниматься. У них есть сегодняшняя беда, на которую нужно откликнуться. Эти на налоги, значит, они не убирают. С... Да? Если бы государство, чиновники, структуры... Да? Сказали бы мы, «Вы, товарищи, купите, пожалуйста, вот эту инновацию, ну, которая вам, по идее, нужна. А мы не будем облагать налогом вот эти вот затраты, которые уходят на основные фонды, связанные с приобретением инноваций. Не будем облагать. Так может быть, они бы в очередь выстроились за нашими инновациями. Понятно. То есть Спасибо. еще предложение вот такое. Да, И мы мы вот можем. в рамках этого проекта наверняка экономисты нам что-то подсказали. Я смотрю, что Баня с как-то хотят прокомментировать, пожалуйста. Да, я просто как представитель школы лидерства в мост тоже хочу добавить немножко своего. Я согласна полностью с вами, но как представитель еще и молодежи, я могу сказать, что пока не соберутся все вместе какая-то кучка и не заявят о том, что они что-то хотят, никто их не услышит. Я с вами полностью согласна, что необходим этот портал, и я думаю, что именно этот проект он станет первой ступенькой, потому что очень много ребят умных, которые имеют свои проекты, они изобретатели. Я думаю, что вот мы просмотрели, да, у нас есть Google-форма, которую они будут заполнять. Я думаю, что потом это все соберется во воедино, и действительно, это соберется такая так, инициативная группа, которая достучится до нашей власти, и мы все вместе сможем сделать нашу страну ну, кстати, вот сюда, сюда. У нас есть очень важная проблема. Именно вот проблема такая, что изобретения живут. Не не ты, твоя, Они я, я, я, я, которые мы Сегодня, значит, это забытие, а потом по нему их ищут, проблемы. Это вкусная, такая сечтинная систем, архивка. Да, спасибо. И в этой связи у меня вопрос, когда старт, собственно, презентации, о котором мы говорили? Да мы общую страничку на Фейсбук, это будет э, э, библиотеки э, «Схит-Захит» mm -hmm. «Культура-диалог-мир» это наш такой девиз э, Украинской библиотечной Ассоциации на mm -hmm. этот год. И мы вот mm -hmm. эту всю информацию будем распространять через библиотеки За Запада и библиотеки Востока, то есть э, библиотеки Запада будут распространять mm -hmm. информацию и мы будем распространять информацию здесь, чтобы как можно больше людей узнали об этом проекте и присоединились к нему. Вот как контакт это? В, соц, в соцсетях. Да. Ну, было бы, конечно, приятно, если бы Вы тоже нас поддержали и, собственно, знаете, как передали эту новость дальше путем поделиться информацией. Ну, мы сейчас это... занимаемся. Да. Uh, спасибо. Да. Вопросы, вопросы задал все я, поэтому я думаю, что в полной мере сейчас мы смогли обсудить проект. Спасибо всем большое участникам. Будем надеяться, что представлены здесь и этот проект получит такой широкий информационный резонанс. Спасибо. Да, и у нас там чай и кофе, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к нормальному основу в должном <соединяем> кофе.